Добрый день дорогие друзья! Мы с вами на канале ТОП САД И сегодня мы будем делать чудо-витаминную смесь Это 2 лимона, имбирь и мед Нам понадобится 150 грамм имбиря 250-300 грамм меда и 2 лимона Лимоны тщательно моем Обдаем, ошпариваем кипятком и режем на дольки. То есть лимоны нужно очистить от косточек. Лимон порезали на дольки. Имбирь очистили и тоже порезали на дольки. И так засыпаем лимоны и имбирь в измельчитель. И начинаем измельчать. К имбирю и лимону добавляем... Мед где-то 250-300 грамм. все это смешиваем и у нас получается вот такая чудо-смесь. Храню эту смесь в холодильнике и прекрасно использовать ее с чаем. Две ложки чайные кладем в чай, размешиваем и это прекрасно поможет вам улучшить ваш иммунитет. Крепкого здоровья, счастья, удачи в новом 2021 году. До встречи, друзья! Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям.